Привет, ребята, с вами снова Оптимус, и сейчас мы с вами погоняем, где же мы с вами погоняем, наверное, все-таки давайте с боссом поездим, мы до него добрались, не знаю, двоякое ощущение у меня какое-то, справимся мы с ним или не справимся, наверное, поездим мы еще, наверное, наверное, наверное чуть-чуть подсобираем денежек лучше машинку хотя денежек нужно насобирать много и несколько заездов нас в принципе не спасут вот ну ладно была не была давайте с вами покатаемся и узнаем что же там у нас впереди справимся минкосом или не справимся я не знаю смотрим вместе и будет Понятно, а пока я думал, гонка будет простенькая, а Оптимусу так на хвост все упали на этих непонятных. И что-то мы даже тяжело далеко оторваться не можем. Вот, медалька у нас, ура! Медальки мы собираем для того, чтобы открыть чемоданчик с деньгами, плюс одна медалька. Мы довольны, мы довольны, нам их, наверное, нужно 10 штук. Я не помню, сейчас посмотрим. А пока второй заезд. Вот газу идеальный старт и перелетели к людям попадаем наконец острепаем у кого тоже такое пишите нам, пишите может придумает может кто-то знает решение и расскажет нам ну я-то знаю решение перелететь его а что еще сделать я не знаю вот ага. видите медальки нам уже не дали Значит, нам нужна была не одна медалька, а одна медалька, десятая. <с> десятая. И мы сейчас сундучок, наверное, все-таки с вами откроем. И денежки у нас появится. Хватит ли молчалку, я не знаю. А пока летим. Опять холмы. Ух ты, как чудачок На мопеде мотороллере и на этом вышивает. Но у нас супер дизель двигатель у нас. На максимальный летаем и мы опять на первом месте вот будем открывать сейчас чемоданчик чемоданчик спасибо за кубок а, поднимаемся вот да правильно я сказал открываем чемоданчик 5000 всего они нас наверное не спасут ладно была не была поехали ничего купить не можем двигатель у нас в принципе уже и так золотой а вот подвеска или турбо не помешала Ниндзя против Оптимуса. Кто же кого? Сейчас решающий момент, но вообще не решающий. Впереди у нас четыре заезда, пока мы оторвали, собираем медальки, медальчики очень важны но, но сейчас у нас главная цель быть первыми на финише и пока все складывается в нашу сторону. Давай, давай, вот эти подъемы не любим джип вот этот догоняет, супер наш дизель как-то на подъемах себя похоже ведет ай-яй-яй, вот он ниндзя немножко затупил тоже. А были шансы нас догнать, но нас не догнал вот первый заезд и личный рекорд мы рады в войне. а продолжится ли наша радость сейчас с вами узнаем так опять личный рекорд в принципе не на, не на много у нас личный рекорд улучшился но тем не менее приятно вот второй заезд и, -и -э вперед уху рванули А не люблю я вот эти вот склончики в общем чем круче уху вот так вот чем круче у нас стала машина тем сложнее нам замечать по туннелям каркаса нету и мы разбиваемся вот а здесь вообще красиво залетели но так ух видите лучше биться бампером чем крысой Крыша разбивается ломается шею водителя а бампер ну, ну по крайней мере машина целая ух ты как было опасно! опять бампером бух, вот так вот чуть крышу себе не снесли ай-яй-яй время в воздухе и мы летучая машина и у нас второй балл в зачете я думаю думаю что я думаю в принципе половина успеха у нас в кармане но еще два заезда кто знает нас еще могут и обойти вот погнали а кстати интересно тут э, по очкам считаются и... а ну да один заезд за за означков это в других заездах бывает побольше что-то я что-то я перепутал и не то сказал а, вот пока по мостикам попрыгаем кстати суперзили на мостиках вот этих колдобинах как-то себя ведет не наверное, все-таки надо было одновременно улучшать двигатель и подвеску все-все-все-все, и тем временем у нас третий пал! Класс, ребята, класс, личный рекорд ну, на целую секунду, даже больше круть-круть-круть! 3-0! Будет ли 4-0? Как вы думаете? Кто за нас? Ставьте класс! И пишите об этом то вы вместе с нами вот а кстати кто играет и прошел этого соперника тоже нам об этом пишите я прошел давно прошел или сейчас прохожу а мы видимо третью то есть четвертую гонку все-таки проиграем вот еще и крышу что-то нам не снесло бампер помяли и уху на финишной прямой мы вырвали все-таки победу и что же сейчас будет? Какая плюшечка нам припадет? Личного рекорда нет, кстати, могли и лучше. 350 монеток, перерыв на рекламу. И, к сожалению, ребят, вот наша ошибка. Мы немножко, как так сказать, немножко очень сильно лоханулись. Вот. Открываем сейчас темоданы. ай яй яй яй яй яй яй яй яй яй В общем, ребят, мы очень сильно лоханулись. Перед тем, как ездить с боссом, Обязательно открывайте сундук, чтобы было свободное место. Сейчас, наверное, попробуем проехаться. Ну, может, после заезда дадут нам. В прошлый раз я, честно, не помню. Сразу нам после победы дали или, или со временем. Ну, честно, я до конца и, и, и так и не понял, как, как вот эти золотые сундучки приходят. Честно, ну, очень расстроен. В прошлом сундучке было, чтобы так не соврать, больше 100 тысяч. В этом, ну, если бы даже было 100 тысяч, тоже было приятно. Тем более, деньги нам нужны. Сейчас улучшалки очень дорого Вот. Да, в печальных чувствах замерили. Первую позицию сломали шею. Вот так вот. Покончить жизнь самоубийством после победы. Ну, это самоубийство временное, к счастью. И мы сможем проехать еще две гоночки. Вот так вот. Старт. И идеальный колдобины Соперники у нас, походу... А, ну чуть-чуть похуже нас машинки у них ну у каждого есть шанс ну, мы тут кстати тоже можем разлиться вот так вот сейчас вот, на могли перевернуться легко ну все что угодно могла с а тем временем соперники и выиграли такое случалось и точе вот ух ты и шею не сломали ура нам повезло первое место и шейко Наша целая. Вот. Ну хоть шея целая. Расстройство неполное И последний, наверное, на сегодня заезд. Мы сейчас быстро принесемся. настроение кстати, поднялось В общем, такое чувство, что все-таки сундучок нам сейчас привалит и. И мы чего-нибудь себе купим. Влетаем. Как. Если честно, редко получается сломать вот так вот себе шею. Да, все судук нам не дадут после такого позорища. Так нам и надо. Дали бронзовый. В общем, ребята, обязательно освобождайте ячейку. Подписывайтесь на наш канал, смотрите новые выпуски и пишите комментарии. Пока, пока.